My name is... My name is... My name is... My name Sadie Привет, куда-что-то где-то бегаешь, можно помочь? Oh, Блядь! Завлекли бальник, пожалуйста! Не хочу! Наш отряд уничтожен! С... Миссия провалена! Займитесь бомбой. Раунд начался. Граната! Осторожно, граната! Кидаю гранату. На ступеньках, но. Или на мосту, где-то там. Ганата! На мосту. Салага! Нам удалось обезвредить бомбу. Раунд выигран. Займитесь бомбой. Раунд начался. Соска <свят> как дела в этом хабе. А граната пошла! Все плохо авик, авик, авик, слева. Граната! А че отпустил-то? Молодец! Это красавчик вообще. А вам по кайфу в пати в стриме, да, Катай? Конечно, конечно. Что, вы проиграли? враги блять, на ну, так уже бомбу. Я так и понял. Раунд блядь. начался. Взорвал меня. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Обороняйте бомбу. Раунд начался. Постал? Да. Это... Блять, мест... А, все воздухли. Мы проиграли. Враг обезвредил бомбу. Обороняйте бомбу. Может выиграть? Раунд начался. Глубой бы срок просто. просто. себе, все так нормально. Справа, Медик, кстати. рисуются они там где? А, как с этого прицел стрелять чё это вообще противник обезвредил бомбу. раунд проигран. нормально прицел. Займитесь бомбой. Равно раньше точек была, была жёстче. А начался. Тачку, что ли? Нет. Круто. Это родной же прицел? А? Да. Окей, сделай микро погромче. АВИКом для него бил. Потрясающе. Граната пошла! Шашлычок На мосту Пикает с зеленого ящика. Все, минус все. Кренч, поздравляю тебя со вторым хагом. Бомба обезврежена. Мы выиграли. Разберитесь с бомбой. Раунд начался. Можно сажать? Убил Авика. На центре, на не Авика. Инженер длина. Предали бомбу. Раунд за нами. Займитесь бомбой. Раунд начался. Лестница и длина вторая <Слых> Лестница у нас. <Слых> всё, у нас все. Привет первое место, обратно Мы победили, бомба обезбрежена Охраняйте бомбу Раунд начался. Минус роли. Граната. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Опенкайперы убустили трех дрочков. Да, Соска? Ты себя считаешь опенкайпером? Так я <связываю> ну, соболезнуйте. Что-то слабовато, да-да, для опенкаппера-то. <связываю> ну, да, по-любому слабовато. По а вам-то заметно, что вы сильные. А да мы пришли не, мы не мы говорим. не